Всем привет, друзья! Я играю в Castle Story. Продолжаем наш конквест-режим. Я тут решил немножко продлить освещение. Да, кстати. Продлить решил, а варду не сделал. Значит, сделать синенькую варду. Может даже две штучки сделать. И сделать... А, так. Сделать два светильничка. Хочу осветить склады вот с этой стороны. так прошлой серии не доделал убрать значит вот это вот тут сделаем так правильно Надеюсь дотянется, да дотягивается, а вот это не дотягивается, это плохо, тогда нет, тогда не будем так делать, так, вот пришел у меня один такой стреляющий и не дошел, <с -2> и куча еще тут бежит мелких. Дождались ночи, темноты и пришли по темноте сюда нападать. Ну, у меня варды не дремлю, тут вливаются так. Бруски свое дело делают. Так, я еще вот в эту сторону здесь разровняю все. Хотя у меня камней много. Значит, что мы сделаем тогда? А, они, варды, лежат на складе и удлиняют? То есть они на складе все равно работают. Я, наверное, сделаю что? А, они не работают. Они показывают свой радиус, но не работают. Никак не сюда не дотянуться. Но если я вот здесь поставлю, то... Следующую смогу вот сюда поставить. Так, ладно. Тогда сделаем следующее. Во-первых, здесь я переделаю. Так, стой, вот эту не надо ломать. Здесь я переделаю. Вот так вот. А здесь поставим вот на такой столбик. Не совсем как я хотел, но пускай так тогда будет. Вот здесь уже по идее земля не должна подниматься, потому как у меня здесь эти бруски стоят. Еще один плюс этих брусков. Вот как они интересно кристалл отделали. Вот здесь они смогли убрать, а по углам, по диагонали не смогли. Кто-то у меня еще заспаунится готов. Пришел к нам булда. Или булда. Булда. О, какой он злой. Где ты? Ой-ой-ой. Вот минус этой камеры эдиторской, что она под землю уходит. Не могу повернуть ее сейчас. Как-то она у меня разворачивается неправильно. О, какой он злой. Он все убегает от меня. Хочу на него посмотреть, он убегает. Ну и да, плохо, что вот когда здесь начинаешь строить все это дело не у основного кристалла, а вот у захваченного, они все свободно начинают убегать туда, вдаль. Бездельничают когда. Так-то, конечно, не страшно, но если они там понадобятся срочно, они будут долго бежать оттуда. Ой-ой, у меня тут камня то как-то даже перебор. Хорошо. Прекращайте тут равнять, хотя они уже все разровняли. Даже цивильный смотрится все это дело. Кто-то где-то копает. А, опять сюда забрался. Нет. Где-то что-то ломают там. Они по прямой, что ли, пытаются пробраться ко мне. Хорошо, мага мне сделали. Стойку-то я сделал, а мага я и не заказывал. Я заказывал ткань и стекло. Так, вот оно, стекло отдельно лежит. Вот ткань. Давай закажем мага. Бримстоун есть, железо есть, доски есть. Досок, кстати, досок полно. Так, это не сделали. Здесь тогда я, наверное, сделаю. А слушай, а здесь мы просто наверх так и поставим два светильничка. И все, в принципе, даже одного бы хватило. Это можно, в принципе, убрать уже. Так, это они сейчас построят. Здесь у меня есть светильники, а вот здесь нету. Не все равы бегут, чтобы два светильника поставить мне. Такое ощущение, что на перегонки бежали, и там вот они сейчас это, блин, не успел там, -мо. Вот как светло-то стало сразу, как сразу светло стало у нас тут на складе, можно даже вот здесь еще сделать, но в принципе хватит, что там с магом, мага делают, так ребята вам все равно заняться нечем, пошли все сюда вооружаться, Где-то ломают там. Я думаю, в темноте его не увидим, где он там ломает. Даже непонятно, откуда звуки идут. О! Да они подкоп тут роют мне. Вот иди вот здесь просто обойди и все, нет, он там как-то через эти, через леса там прям пробирается ко мне. Так, лучника только четыре, да, остальные убежали. Что у тебя в руке? Это кирка что ли у тебя? Так, где остальные-то? А ну сюда все. Кстати, да, у меня их теперь больше стало на 2. В прошлый раз, когда я собирался, их было 12. Тебя не касаются, что ли? Иди сюда. Вот ты за этой бош магом. Иди возьми мага. Там уже, смотрю, не один копает. Слышу, вернее, по звукам, что вроде как где-то еще кто-то долбится. Эй, -э -э, ребята, все сюда, все сюда, говорю. Так вот, ты пошел-то сюда, сюда, сюда. Все, сюда. Всем оружие найду. Маг есть, мага нету. Так, булда. И я тебе сказал, магом будешь. А, так они магом мне не доделали, что ли? Ткани не хватило, вот же ткань. Делай, мага. Две ткани, одно стекло. Две ткани было. Стекло было. Железо. Куда они? Стекло же не могли никуда деть. Ладно, давай еще одно стекло сделаем. Наделаем железо тогда. А, стой. Стой, я понял. Бримстоун закончился. Вот оно что. Так, ну и за Бэнгстоуном мне яму копать неохота. А здесь нам его собрать не дадут. Да? Интересненько. Так ладно, давай попробуем в одну хилку тогда. Попадел аж. А, стой! Стой, иди сюда. Вот у меня тут заняться нечем, человеку, да? не бегать не бегать не бегать не бегать ага я вместе с этим выделил давай все пока сюда вот сюда тогда все выбираемся тебя тоже касается хм, костями брякают шучу конечно броню они брякают Получается, так я всех выделяю, да? Ну ладно. Всех-так, всех. Опасное место, кстати, выбрал. Вот здесь так как раз их и могут отправить под землю. Так, а если я сюда приду, они сразу же побегут. Давай, наверное, воде здесь тогда обоснуемся сразу. Попробуем. Плохо только что мечники долго бегают. Ну, все. Да будет бойня. Да что вы, сюда, вперед, давай все. Хилка стоит сзади, сам себя хилит. Иди помогай, здесь стоит, в стороне такой. Стреляющий-то там до сих пор есть. Никуда он не делся. Я даже не уверен, что смогу его выманить. Так, главное, чтобы сейчас сзади не прибежали. Я даже одного поставлю назад. На всякий случай. Так, лучники. Маг. Хилка Давай лучше здесь стой Пойдем попробуем выманить Этого стреляющего А куда он делся Подожди он же только что здесь Может он где то здесь копается внизу Ха -ха, Вот он где Нормально Так но ну я отсюда не смогу Его разбить Могу только кристалл отжать давайте все сюда а он ты еще там плодит их но они рано или поздно туда копаются вылезут а я кристал то что поджать мне надо варду уже принести точно Через землю стреляют. Так, ладно. Они же оттуда, по идее, его не захватят. Значит, пойдем сюда тогда. Маги медленные и мечники у меня в режиме этого. Защиты, они тоже медленно бегают. А этот стреляющий там, надо прям на него накидываться. Ух ты, их там двое. Я не ожидал, что их двое будет. Не-не-не, не сражайся, не сражайся, убегай. Короче, все напали. Быстренько. Маг, нет. Маг, ты хиль давай. Кто-то сейчас умрет. Минус один. Выносим больших сначала. Так, минус броня. Отделались мелкими потерями. Я прям даже не ожидал, что их двое. Но больше дня не... как-то напрягло. Я думал, они сейчас пойдут, начнут лупасить моих. И могут сюда улететь мои. Так, поэтому пришлось прям кинуться на них. Эээ, ладно. Сколько их мы потеряли? Я, кстати, могу даже заспавнить. Троих потеряли. Троих потеряли, один заспавнился. Тут у меня где-то комплект брони был, ну хотя бы такой, не брони, а как его. Ой, кристалл разрушился. А, он решил на меня напасть, он решил напасть на меня, посмотрим. Как наши варды справятся или нет. <смех> варды залили. Отлично. Это хорошо, что они сюда побежали. Пока они у меня там нападают, у меня эти спокойно могут там восстановить дух. Отдышаться, <смех> так скажем. Так, хорошо, ладно, пусть он пока здесь стоит тогда. Пока меня здесь не трогают. Два кристалла мы отжали. Остался последний кристалл. Я, конечно, много здесь ошибался. Можно было меньшими потерями обойтись. Но... Я играю, как играю. Так. На самом деле... Походу ты здесь я и не нужен. Так что давай к нам. Главное, чтобы вот эти чуваки мне в спину не зашли. А ведь они уже поднялись. Слушай, они сейчас отхватят обратно этот кристалл. Надо их разбить, сходить. Иначе они захватят кристалл и потом этот снова захватить могут. Он уже таким большим не будет, но... Дело может натворить. Не так. Не получится, да? Надо за то, что маг там. Так, как бы нет, этот не захватили, пока я здесь добиваю. А этот не поднялся. Я думал, они поднялись. Интересно, он сейчас будет там просто их плодить. Спускаться опасно мне отсюда-то не добраться до него будет С кристалл то жмут опять слушай а может я его смогу отсюда достать главное не упасть только не могу. <смех> всем стреляют. <смех> ну так снова и снова будет их плодить. Может отсюда смогу?